Менеджеры Ренат, Алексей, вот такие ребята. Предлагаем прийти купить машинку. Все замечательно. Можно, а вот это свободное сейчас выбирает. Все, ребята, спасибо. Девочки, Марина изумительная. Все хорошо. Довольны. Да, Служили хорошо.